Мы очень мало знаем о войне, в ней белые еще остались пятна. Зато детишкам нашим все понятно, и фактов им достаточно вполне. Они своим путем идут давно и путают события и даты. Для них слова «солдаты», «минсанбаты» – абстрактные понятия кино. Нам суждать не надо, молодежь. Наверное, мы ее учили скверно. Слова такие, как «гестапо», вермах, не режут слух ей, не бросают дрожь. Как интересно с ней порассуждать о том, как воевать нам было надо, спросите о блокаде Ленинграда, сдались бы, не пришлось бы голодать, все в мире перевернуто сейчас, и где-нибудь во Львове или в Риге, уж кто-то переписывает книги и учит толерантно мыслить нас. И надо же есть тех, кто вторит им, Кого колонны пятой именуем, Мы слышим, нет войны, а все воюем. Ну сколько можно и отдайте Крым. Как хорошо, что есть другой настрой. Другие люди есть, их миллионы. Бессмертный полк несет свои знамена, свои победы. Дух геройский свой. И этот дух нам всем необходим. А главное, подросткам для подпитки, бандеровцам фашистским недобиткам. Ни Ленинград, ни Крым мы не сдадим. Война. Не все рассказано о ней. Не все мы объясним потомкам внятно. Зато всем нашим недругам понятно, что стали мы сильнее и мудрее. И в наших устремлениях есть толк. Все что-то нам назначено исполним. Людей объединил бессмертный полк. Мир видит, что мы помним, помним, помним. И будем мы архивы ворошить, и ветеранов письмами тревожить. Нам память о войне мешает жить. Но эта память выжить нам поможет.